Покупались, дошли до номера, не стали опять дорогу обратно показывать вам. В общем, переоделись, чутка сейчас идем в кафешку, либо в столовую. Поедим. А после того, как мы поедим, мы пойдем на плавать на корабль. Ходить Ой, на корабль. Как сказали, плавает но. мы идем ходить на корабль. Будем ходить на корабле. Я наконец-то надела свои тапки. Я себе стерла ноги. Кстати, вот. Они типа модные же сейчас везде сейчас вот этого вида тапок вот лежит почти такие же. Когда они на сырую ногу, почему-то они очень сильно натерли меня прям за два дня, что я ходить не больше не могу. Поэтому не носите такие тапки на пляж, только вот чисто в городе где-то ходить. Ну, а мне нормально. Почему? Ну, у тебя смотри, у вот тебя такие, а у меня вот именно вот эти вот. То, у меня такая. Р... Нет, нет, нет, нет. У тебя шитая. Да не так. То есть у меня есть вот это вот место, где резинка. Майденчина, блин. Где резинка чисто вот без этой. Хотя они оба из кропа, то есть это типа не, не на рынке, за 300 рублей куплены, извините, эти тапки полторы 1500 рублей. И дам. короче, я себе стерла ноги за два дня просто хождения отсюда до пляжа с влажными ногами. Mm -hmm. Не советую. А в городе очень красивый и прикольный. Я увидела у блогерши такие же, и я расстроилась на самом деле, но нормально. А мы куда идем? Сюда? Давай в другую. На столовую или на набережную кафе? Определяйте. Я хочу чисто перекусить. Мы в тупальник собрались купаться вот к этому уроке. Твой, кстати, как ты любишь вот эти. Он похож, да. Тогда я заселки. А я, наверное. Как наверное ульбы. Я буду кончик. Точно буду кончик. А я, наверное, И вот этот греческий. Он прям такой же, как в городе, у нас. Прям такой же, как в городе. А не подскажете вот эти вот, которые свинюшки, птички? Нет, это еще, я просто не понимаю. А пожрать все слабо. Бери. Да? А какую я тогда хочу? Я хочу свинью. А <смех> ты кто черно-белый такой? Это кто? Это корова, нет. Я не настолько жирная. <смех> Давайте, я заберу себе свинью. Будем жрать сладкое сегодня. <смех> хорошо, хорошо. Блин, а я жареные картошки хочу. А можно жареные картошки? пожалуйста. Это прям, чтобы вообще добить себя просто. Перекусить. Да, да. зашли мы. Ну, пончик как в городе. Вкусный. Спасибо. А там сырные шарики есть. Тебе понравились. Иди посмотри. Блин, я вот думаю по поводу вот этого. Съешь, возьми. Ну, вкусное здесь. Да. Ты возьми, где больше. Да, ну, нет, я не хочу сладкого. Вс? Да. Надо попить. Я буду... Яблочного нет или есть? Это яблочное? Спасибо. Это Ты какой будешь? Саматный? Ну, тебе фрукты, наверное, Нести явно тебе, я боюсь. Так-дых, так-дых. Меня радует, что в этой столовой никак не реагирует на то, что мы снимаем. Как раз. Попросили просто там, там чувака. Ну, не, он просто, не... скорее всего, не работает здесь. Не, снимай по ну, да. Но не реагирует реагируют нормально, они типа, там, убери камеру, ну, и так далее. Пончики, скорее всего, как я беру, которые на mm -hmm. ну, судя по запаху, да, этот, который с клубничкой внутри, кстати, мне интересно, что он стоит, я его беру за 39 рублей. Ну, даже не по логике, же дороже. Короче, запеканка 100 рублей. Пирожные вот это вот 90, которые они заказывают, не делают сами. Вот это 90. Да, салат 90, 60 рублей, я не смотри, за 20 рублей на него накидывается. А ну, хотела? И сок по 35. А где жареная картошка? А, картофель 60, я не пушу. Картофель 60? Ну, жареная картошка невкусная, Ну вот, в общем, такой вот у нас перекус вышел. Перекус. Приятного аппетита. Решили, да, сегодня поесть на улице. Вкусный картошка. Мы почти дотопали до нашего пирса, до оранжевого, и мы уже видим вдалеке этот кораблик, который пытается сейчас, я так понимаю, там, доехать до причала и припарковаться там, чтобы мы залезли. Ну, следующая партия людей, блин. Ну, короче, он вон вдалеке стоит. Вот этот маленькая точка, это он. Хотела кучу сказать. Если есть возможность, типа, определиться, куда идти купаться, вот, блин, идите на пляж Гренады, здесь такая классная тетка. Типа, здесь она сидит на пляже и слушать болтовню кого-нибудь, кто там зазывает на таблетки, на бананы. Ну вот здесь такая крутая баба. Она так шутит, она что-то постоянно говорит, и она такая крутая. Вот прям оно стоит она стоит того. Прям чтобы... да. Вот стоит того, чтобы пройти 10 минут, но вот слушать ее сидеть. А вон ну, он, да, оранжевый. Я, конечно, не помню. Вот эта штука такая раздолбанная, смотрите, да, типа че... аварийный мост. Что это такое? Что-то там аварийное, что-то там. Опасно? Аварийный объект, опасно не приближать. Ну там реально что-то может, мне кажется, отвалиться. Ну да. Там явно сколько рыбок, крабиков, чего-нибудь. Конечно. Вот оттуда, туда надо залезть прямо и спрыгнуться оттуда. А -а -а. Вот приколь. И башкой в бетонную плиту какую-нибудь отвалишь. Все возможно. Вчера. Все. Не попробуешь, не узнаешь. Ну вот так. Он такой, да, такой даже оранжевый. Он не оранжевый, он ржавый просто. Да-да-да. Люди тоже рыбачили. Надеюсь, это не на корабль. И надеюсь, у нас не будет на корабле рыбалки. потому что... Причем, это... как ну хотя если ну, крючок, крючок тебя подцепит, когда да, ты плаваешь, это да. не, не прикольно. Я про будет. это и говорю, я поэтому и не хотела бы, чтобы у нас на корабле была рыбалка. Но вообще, по крайней мере, в афишках во всех этих штуках ни, ни слова не говорилось о рыбалке. Потому что для этого есть определенные катера, которые отъезжают именно с рыболовной точно. Но мы приходили сюда вечером, на этот причал как раз-таки, там до хрена было рыба, рыбаков. Там и сейчас стоят. Да, и сейчас что-то он ловит стоят, мужики. Ну, видать, там что-то есть, если они там все время тусуют. Ну, мне кажется, это один из тех, где можно просто подойти и так потому что там, где с маяком, вот с этим как ты назвал маяком, там, во-первых, народ, музыка, все шумят, болтают, хотя, мне кажется, это здесь не мешает. Ну да. Это не речка. Ну там просто народ все топчется, не прорыва Бабушка. Сейчас позвоню. Сейчас пойдем. Сейчас дойдем, позвоню. Не, если бы было бы прям вот такими облаками все устелено, мы в не, не, не, прикольно. Мы можем пока на пляжу сидеть? Ну да пошли, дойдем до туда, посмотрим, что там. Можем как раз сейчас увидеть, сколько народу. прогулка это будет идти полтора часа. Это мы этот как его, который хотел днем показать, тогда ночью вышли. Э, а да. Джонни <laughs> Как его? Забыла. Оплачивать, наверное, вот здесь надо как раз. А, здесь как раз мы оплатим сразу. Фирмбар, да? да? Как он? Дэвид Джонс. Дэвид Джонс. Ну, он прям очень детальный такой красивый. А тут бар. Что говоришь? Бар какой? Это прям раздобленный такой ангар. Смотри как антуражный. Это не каплочки такие песочные ты просто хлюпаешь, тебя прям туда все летит. Но это не песок, это камни. это не песок. Камни? Это камни маленькие. Ну с песком скидывается, потому что приятно. Да. У нас там такого нет. Жук. Прикольно. Охрен себе какая такая ржавая причалка. ржавая, она не раньше. Класс! Охренеть! Сейчас Вообще! По Охренеть! Прям пена так прикольно смотри. Я бы не сказал, что грязно. Ну вот смотри, вот так по не Вон, смотри, видишь. Небольшая Ой. У -у -у -у. Ну вот, смотри, видишь, уходит. Смотри, да, видишь? да, да. А наш кораблик вон, да. Уже ближе. Он очень быстро вот, плывет. Да, очень быстро. Подплывает наш корабль. Джон Сильвер. Блин, не прикольно внутри сидеть, надо наверх не баба. Да, по-любому. Ой, какая красивая штука. Он сейчас только что открывал паруса. Блин, вообще четко Прикольно, слышать. когда с него прям кадрик Да. И да, как да. раз закатик скоро, минут через 30 И как так. раз мы будем в открытом море когда будет закат с салютом с салютом еще с возможностью с выстрелами пушек пойдем куриц пока пойдем сколько время без пяти а ты сам через 35 минут уезжаешь да мы И... зашли где-то там десятыми поэтому я а надеюсь что, что? что все-таки мы займем успеем нормальные места солнышко на самом деле прям на грани уже очень долго, вот опять же, все так неорганизовано. Прям. М -м. Будьте готовы, если будете покупать сюда билетик, будьте готовы подождать. Лучше оплачивать заранее сразу полностью сумму, вот чтобы вот этого вот не было. Водичка. Ну, не Нет, в облаках. На держи. Но она как раз вы крайне. выйдет из облаков, когда она будет. Ну прикольно, короче, все. С на нос, да, ты ходишь? Да. Все, заходим. О -о -о -о, какая. Наклоняется давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, у тебя есть морская болезнь? Нет, потащила, не наденна. Большой. Да. Очень сильно чувствуется качка, кстати. Мне кажется, это может быть из-за волн. Да, да. Вода голубая прям. Ты видишь? Страшно, на самом деле. Страшно. Главное, чтобы не укачало. Я вот об этом не Надеюсь, видно эту качку. Хочешь, как в Титанике залезть он туда на туда, внутри нигде. Внутри неинтересно. Интересно, откуда будут спускать салют? Вот это мне интересно. Я думаю, не скорабля, это очень опасно. В смысле, с корабля, а? Не с корабля не. спускают. Мне кажется, не прям с корабля, это очень важно. Мне кажется, с них что-нибудь не спускают, какую-нибудь штуку на воду вот, рядом. Не знаю, посмотрим. Вот это опасно. Ну, Знаете, вот здесь вот рядом стоишь, так, Полу, знаешь, как мы мы овесы, он прям деревянный нет. такой же. Да. Вот да. Ну вот железо. Деревянно только верно. Вот пушечка или что это такое? Да, да кстати. Да, это вот прям это. под нами, да. Руко. Заряда. Вот он сфоткался пока. Давай. Якорь убирать. Сидел. И поплывем. Блин, закат вообще покай. Закатишка, да. Все-таки нам да. вышло. Да? Отплыли от ПТ. Этой... Вот а лучше тревогу. Ну, Все есть на камере? Да, да. У меня еще две. Ты сожли, <связь> <связь> <Дисовь>, да? <связь> Офигелые, <связь> Это не куча, мы прощаемся. Ветерок будет. Да. Ощутимый. Сначала можно спокойно перемещаться в боях, не ходи фотографироваться. Я так как идет, так и будет идти. Может быть не перевернется. Вот. У меня в принципе все вопросы есть. Ну приятного отдыха, спасибо. Купаться проходим, а корму. Корма это задняя часть корабля, там, где вы заходили. Там днешнем этапе год лесень, да, подняться. Далеко от корабля никто не отплывает. Есть только Я боюсь, Я так хотел тебе купаться, теперь я так боюсь. А что-то правда, я тоже. Клапаюсь. Течение корабль сносит, не уплываете, блин. Ирочка, давай. Какая-то дикая... Дикие китарналы. Да, да, да, да. да Посмотри, что там такое. Здесь тоже открыли, ни хрена я себе. Я буду, явно. Здесь вообще, прям, для бесстрашных. Ой, я хочу здесь. Пойдем, а? Пожалуйста. Страшно, конечно, вообще, ребят. Открывайте, открывайте, ребят. Прыгнули, открываем. Скоро. Офигеть. Видок, конечно. Давай последний Это будет бесконечное. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Я Она решилась! Кайфоват! А аккуратно давай! Вон лицом сам Не холодно, но соленого прям! Солено. А там круг, я думаю, что Корабль прям относится так далеко. Ты такая черная, вообще, страниц купальником. Скажи свои впечатления. Надеюсь, тебя слышно. Страшно. Страшно, да. Не обладиться, если там какие-нибудь дельфины ищут, что не. А без жилета, знаешь, как стрёмно прям вообще. Я что в нормальном Отсюда, ребята, вон прям на рыбку Нормально все будет. Где мальчик? У -у -у. Идет? У -у -у. А он да? <звук> Нет. <Но>. Ну, Куда <звук> ну, он делся? <ах> Как он выпал, блин, наше сердце. Он под кораблем, что ли, проплыл. Я Что, правда? 35 раз? Ты под кораблем, что ли, проплыл? Наверное, а как еще? Что-то за нырнум мы смотрим тебе нет. Дыхал, как хорошо под кораблей здесь. Включили подсветку для атмосферности. Ничего Давай, А, прекрасно! Чтобы мы подлетели! Да, вот сюда а, <связь> Чтоб мы точно подлетели! Готовы? Да -а -а! нами на да. Что, огонь? Да! Огонь! Огонь! Как новая Ух ты, да. Да, да. Мою. Да, да. Еще да. Огонь! Огонь! Огонь! Огонь! Огонь! стреляем! Огонь! Огонь! Ура! Громкий, ну ты. что, ребят, сейчас будет салют! Сейчас салют. где где, где? Если мне ничего не понравится, то я прямо над головой. Почему? <соценно> Она... <соценно> над головой. Что, страшно? Да. <соценно> Видно да. уровень Вот это вот нахождение камней Опять все зажглось Опять все разложилось волну да Блин, если видно, будет очень круто а мы сейчас пойдем в номер Переодеваться, сушиться И там уже придумал У меня есть одна мысль, но ее, скорее всего, Леша не поддержит Какая? посмотрим А мы придем домой, и я скажу Какая? -то... Так что пошли домой быстрее Я да. что заметил, кстати, да. здесь очень много сотрудников полиции ходят. Я ну, тебе типа, прям... я... Ты... Ты мне об этом сказала, я рассказываю сюда. Ты можешь сюда, кстати, сказать. народу, народу много, полиции много. Да. Ну, на даже... Все, идем. Как тебе поездка-то, расскажи. Круто, класс. Я говорила, что будет скучно. Это было ожидаемо, что это будет скучно. Ну это. Ну такие... прикольно. Да, прикольно. Это, ну, это на один раз. Да, вот да, да, в да. Силу того, что я когда-то на это ездила. Наверное, тут, тут, тут, тут, тут сам факт, что ты едешь, на типа, на пиратском кораблике таком. Ну, говорю, была бы какая-то развлекуха, то да, это одно дело. Другое, когда ты полтора часа сидишь такой в чешне, это такой, э, вода, вода, вода. Ну, типа, ну, хотя бы салют, ну, там из пушечек постреляли, поплавали. Если бы еще были бы какие-то в начале первых какие-то интерактивчики, было бы повеселее. Ты, ты просто и штупишь. Не, на, а разок, так, на разок обязательно сходите, попробуйте. Прикольно. Моторно? Ну, ощущение, конечно, когда еще прыгаешь с этой, с, с кормы, с, палуб, а, с палубы, наверное, да. Палуба, верх, с верхней палубы, когда спрыгиваешь, там так адреналин захватывает. А пацану там какой-то мелкий это прыгал, лет, наверное, 12 ему, я не знаю. Вообще все равно. Один раз занырнул, я думаю, хера к нему плывает. Чуть думаю, куда У меня так сердце, думаю, все, Типа, вот этот момент, что мы пересрались, потому что мы у видели. Я такая говорю, Леша, ч -ч -ч". просто чтобы мама панику не хватанула да, в раньше а я, времени. А я, а я сижу такой, думаю, блин, он нырнул да. полминут, нет, минуты, полторы. Думаю, Сашка уже дырка я такой, типа, блин, вот а где пацан-то. Да. И, блин, о, стремно. Решили, куда пойти? Красно-белое. Красно-белое. Красно центральной столовой, но как обычно, то есть нам магнит туда. В этот раз решили дойти до КБ. Вот это наша улица, туда магнит, а мы решили пойти вот в эту сторону. КБ, ну, Мне казалось, что магнит быстрее. Вот давай ради интереса до красного-белого нам сейчас 500 метров или сколько сейчас покажет? 450. 400 метров также покажет, короче. 450, был. а тут? Да, был 450 у нас ну вот сейчас 3000. на 50 метров дальше. Ближе, вот туда 450 до КБ. Ну до магнита 400. Да. Я говорю ставки. Так, пошли. Ступ, а? Я пошла ночью. Думаете, мы громят, громят все Мы опять в новые места закрыли. А, опять. опять ночью. Нет, в Во, вот это вот Вот мёдный, так медную Ну, знаешь, сюда и сходим. На ночь, глядя, пол десятого вечера нам присвечило пойти в Макдональдс. Mm. Не знает, куда пойдем, тут лучше перейдем. В светофор второй, который мы нашли. Mm. Мы, правда, везде написано свободный. Вот, что тут есть? Если начнется дождь, кстати, можем по ценам. Первый, второй ряд 800 рублей. Вообще, Прекрасно. Фигня. То есть, если у нас будут сильные дожди завтра-путс-завтра, мы припремся сюда, и уже, кстати, при дня, можно летать всю дорогу. Yeah. Очень классно. Раньше такого, кстати, не было, что распределяли на ряды. То есть, ты купил билет, реально, кто первый забежит, там и повесят а тут хотя бы разделяются. Потому что это очень прикольно, когда тебя били, били, били. Так. Вот Макдональдс, вот, вот. Oh. Очередь а кушать можно внутри? Да, вроде. Пойдем посмотрим. Вот. Мы хотим не с, тобой. А, о, с собой. А что такое? Непонятно. Что-то не пойму. Ну пошли, не понимаю. понимаю. А что там такое? Спускают тебя. Типа. Это ну посидеть такая а, а посадить по да, в нет? Нет, места есть. Коронавирус А, -а, -а, а, -а, -а они типа не соспевают. Дистанция? Может, мы соберем а вот, смотри, вот Я, Я тоже не понимаю. Может, даже в Нижнем типа плохо. Может, мы с собой возьмем? Или но остынет? давай с собой возьмем. Не остынет? А? Я читаю, Так он опять же на улице места есть, я вообще не понимаю Окей, можно же по логике взять на вынос сесть здесь Можно Надо же в нижнем такой ухернуть Ты так быстро заказала? Да, ну так я на опыте же мы могли бы на своем любимом морешке не зайти за Магдаленой. Я надеюсь, что все правильно, что у нас картошка деревня сырный спрайт, бигмак, картошка фри сырный пола картошка фри маленькая гигица девятка. Надо сделать сделать фотку, чтобы выложить Инстаграм. Да, конечно, они тут парятся по поводу этого, дистанции по поводу этого Кстати, коронавируса вообще... я удивлена, вообще... у нас такого не было, здесь вообще нигде такого нету. Прям а дистанция взял, соблюдается, Очередь огромная. Гаметь, mm -hmm. в очереди здесь никакой дистанции никому конечно, ничего не говорят. Конечно, такой бред, прям смотришь на это все, думаешь, Но что за же, дебилизм. Ну, это какая-то проверка просто была, и их дрючат за это, и Но у них у меня вариантов не прикле... Ну, блин, должны же правительство понимать, что типа, что за херню страдаете, бля? Какая дистанция, нахрен? Все стоят вот в этой толкучке, там что-то жмутся Вспомним, друг, как друг мы на кораблике только что сидели со всеми. Да, никаких дистанций Поезд. нельзя нет. Нахрена ты этой херней страдать, кстати, я странно. не понимаю. самолет, считай, просит э, сертификат или ВПЦР, есть в поезда не просит. Я вообще не понимаю. Такую херню страдаю. Ты заберешь, да, чтобы я не навернула? Ну давай. А где там? Вот именно, что там не высвечивается. А что делать? Ждать и слушать, когда будут кричать. Или я донесу, как ты думаешь? Давай, я пойду. Я пойду встану туда. Нет, давай, давай, давай я сейчас донесу все. Нет. А если ты видишь классное место, куда можно пересесть, где... А тут мы и так классно сидим. Ну там приходит такая штучка, на нее можно спинкой облокотиться. Если кого-нибудь такой освободиться, пересядь. Ладно, ладно. Ну единственное, на самом деле, такое, Хорошо. Так, уже принесла, Саш, дотащу прям. Я тебе... Минут не Я тебе могу сказать только одно, это самое долгое ожидание в Макдональдсе, когда они только это было. Они просто закрыли кассу, сказали, что мы 10 минут вообще принимать заказы, Почему? где мы работаем только на улице, они не успевают, зал они вообще закрыли. Это самое долгое. Вот у нас есть халявная маска. Мы здесь в очереди, по сути, где-то около часа, наверное, провисели. Ну, вообще сложно сложности, Охренеть. А теперь фоточка в Инстаграм, и Мы кушаем. Приятного аппетита. Да, сдохнешь с голоду, пока ждешь. Да говорю, они просто стоят. Ничего не делается. Не выдается, не поднимается. Просто перекур. Как так? Причем зал закрытый. Даже в зале никого нет. Я не понимаю, что это И это было очень вкусно. Но сейчас самое сложное дойти два километра до дома. Просто. У нас ни сил нет. Животы полные, уставшие, замученные, все соленые от моря. Хочется просто прийти, залезть в душ Затяну. и на кроватку. Наш. Затянулась наша дорога домой. Вообще очень. Я вижу колесо, это значит, что мы близки. Так что топаем. Если будет что-нибудь интересное, мы как обычно включимся. Но надеюсь, мы дойдем без приключений. Господи, я не верю, Минут через 15 мы дошли, у меня просто разрывается живот, все, Финишная, тяжко прям, это было очень глупо так нажраться, прям, перед отходом, два километра пешком после вот этого всего, это прям, О, остался дойти вон на третий этаж, и ляжки кинуть, все, покойной ночи, блин. Ладно. Ну что ж, на этом серия заканчивается, подписывайтесь на наш канал, пишем свои комментарии, подписывайтесь на наши соцсети, там гораздо все быстрее выходит, ждем следующего видео, а мы ждем завтрашнего дня, что прикольно то, что здесь ночью температура вообще практически не опускается, то есть ну... Заметно холоднее не становится Вот как днем жарко, так и ночью жарко Сашка, все, отдыхать